Среднетемпературная температурная горка с овощами нет питания то есть выключен контроллер сейчас попробую кнопочки пощелкать не реагирует сейчас проверим питание вообще подается сюда не через выключатель так вот справа кнопка питания контроллера смотрим фаза есть или нет индикаторная отвертка Ничего не показывает. Сюда, сюда. Нет питания. Скорее всего, вышел автомат. Пойдем смотреть. Так, смотрим автомат. То есть в щитке э, холодильное оборудование фруктовое еще выключено. Пробуем включать. Включили. Пойдем смотреть. Так, ну, видим, питание подалось, все, горка спустилась. Опа, потухло. Перегрузка. Значит, большая нагрузка, скорее всего, компрессор, погорела обмотка. Вышибает автомат. Сейчас будем делать замеры. Так, это шельстик данной горки Брендфорд, Зодиак Лоу Фронт, 250, фруктовый. Данная горка поделена на две части, то есть стоит два испарителя. На каждый испаритель свой агрегат внутри. На, то есть, на каждую половину горки, то есть на один испаритель, стоит два компрессора. То есть в общей сложности на этой горке 4 компрессора. И скорее всего один из компрессоров, который включается с задержкой по времени, на нем сгорела обмотка. Сейчас будем смотреть. Вот, общий верхний и правый. Это рабочая обмотка. Хрен, попадешь еще. Так. То есть видно, да? 3, 2. В принципе, в норме рабочая. Пусковая. Прикладываем общий верхний и левый контакт нижний пусковая, так. пусковая даже не звонится то есть погорел полностью поэтому чтобы это